Пружинный маятник — это груз, прикрепленный к пружине. Пусть пружина не деформирована. Она находится в состоянии равновесия. При этом на груз в горизонтальном направлении силы не действуют. Выведем груз из состояния равновесия, растянув пружину, и отпустим. На груз будет действовать сила упругости пружины, пропорциональная ее удлинению и направленная к положению равновесия. Под действием этой силы груз начнет двигаться к положению равновесия. Вследствие инертности он пройдет положение равновесия. Пружина сожмется, и в ней опять возникнет сила упругости. Дойдя до крайнего левого положения, груз остановится, а затем под действием силы упругости начнет двигаться к положению равновесия. Пройдя его, он отклонится вправо, и процесс повторится. Пружинный маятник будет совершать свободные колебания относительно положения равновесия под действием переменной силы. Сила и ускорение прямо пропорциональны смещению и направлены в противоположную сторону.